Открой глаза, взгляни на мир. Однажды вступишь ты во мрак. Твоя судьба, твои мечты. Заставь сделать первый шаг. И день за днем ищет. ответ. Ты встретишь яркий лунный свет среди ночной густой глуши во. -во, -во, -во, -во, -во, -во. Звезды и луна, а за ними только тьма, солнца нет, но свет души укажет путь мечты. на на на, -на, -на. Твои чувства будто сны, где нереален каждый миг. Но ты добился высоты и все же этого достиг. Твои глаза горит огонь, была жаждой все познать. Среди всей этой суеты, За ними только тьма, солнца нет, но свет души укажет, пусть мечты. Только звезды и луна. За ними только тьма, солнца нет, но свет души укажет, пусть мечты на на на луна, на на на на на на на на на на Свет души укажет путь мечты!